На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между КФУ и Ростгеологией. Договор предусматривает совместное решение задач обеспечения комплексного геологического изучения недр, а также поиска и освоения месторождений полезных ископаемых на основе передовых технологий. Другим новостям Казанский федеральный университет примет участие в наземной оптической поддержке космического аппарата Спектр Рентгенгамма, выпуск которого запланирован на 21 июня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 Нам нужно, чтобы все время работали люди, которые пишут новые программы, чтобы мы быстро анализировали эти программы, обрабатывали, разрешали, что это вот нейтронная звезда, это черная дыра, это обычная звездочка такая просто с магнитным полем. И это нужно делать, потому что полное количество объектов, которые мы увидим, оно, видимо, зашкалится миллионов пять или сил. Наземную оптическую поддержку в этом вопросе окажет Казанский федеральный университет при помощи собственного астрономического зеркального телескопа, установленного на территории Турции. Важно, что в Казани есть большая группа вот во главе с Ильфаном Фариточем, чтобы профессором, и что они вот будут летать туда, в Анталью, а в Казани оплатывать получать информацию о очень многих интересных объектах. Конкурентным преимуществом Казанского университета является то, что у нас есть Телескоп крупный с диаметром зеркала полтора метра, который установлен в Турции. И на самом деле мы уже в течение 10 лет вместе совместно с группой Раштелевича Сюняева выполняем ну, как бы подготовительные наблюдения с использованием данных летающих орбитальных обсерваторий, может они не такие совершенные, но они нам позволяют, как бы, позволяли тренироваться совместных таких исследованиях рентгеновской астрономии и оптическая астрономия. Обсерватория «Спектр-РГ» будет работать в окрестности внешней точки Лагранжа л 2 системы Солнца-Земля на расстоянии около полутора миллионов километров от Земли. Вращаясь вокруг оси, которая примерно соответствует направлению на Солнце, телескопы Спектра рг смогут провести полный обзоры небесной сферы за полгода. В итоге за четыре года работы ученые смогут получить данные 8 обзоров всего неба. Это работа не на год, это работа на ближайшие десятилетия. И это очень важно, что Институт космических исследований как бы выбрал в качестве вот одного из, одним из таких основных инструментов наземной поддержки телескоп Казанского университета, потому что это дает шансы нашим молодым студентам, аспирантам, молодым сотрудникам участвовать в этом долговременном проекте. Запуск обсерватории «Спектр РГ» состоится 21 июня, и мы вам обязательно о нем расскажем. Следите за новостями. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс. Студенты Казанского федерального университета приняли участие в спартакиаде по военно-прикладным видам спорта «Равнение на победу». Они показывали свои умения и навыки в сборке и разборке автомата, подтягивании на перекладине и многом другом. Подробнее узнаешь в сюжете. В Республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» прошла спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди детей и молодежи города Казани. В спартакиаде на победу активное участие приняли студенты Казанского федерального университета. Такие мероприятия будут содействовать именно разностороннему развитию да, студента, школьника. Если не довелось ему служить, да... Вот, в армии. Тогда он хотя бы здесь попробует это все. Так как я до этого учился в конецком классе, мне подобные мероприятия близки по духу. Это патриотизм и ну, любовь к спорту, пропаганда тоже, спортивных мероприятий, здоровый образ жизни. Я сама спортсменка, я уже 12 лет занимаюсь тэквондо, Вот, ну В команду попала, просто пригласили, так как я занимаюсь. В институте все знают об этом. Каждой команде был выдан маршрут, по которому они выполняли задания. Это подтягивание на перекладине, разборка и сборка автомата, оказание доврачебной медицинской помощи, сгибание и разгибание рук в упоре лежа и многое другое. Есть а, в каждом виде количественные требования. То есть, если в силовых упражнениях а, в подтягивании участвует один человек, то в медицине у нас уже а, должно быть два человека. В знание исторической викторины уже э, выступает команды это 5 человек. Всего приняли участие 13 команд по 10 человек. Это ребята из разных учебных учреждений Казани. Любые, любые командные соревнования, они в первую очередь заключают в себя командные действия, командную сплоченность, но ну и э, индивидуальные качества здесь тоже немалую важную роль играют. Каждый смог на деле продемонстрировать, в чем он силен. После подведения итогов победители и призеры получили грамоты и памятные подарки. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета отметили День защиты детей. Состоялся концерт «Мы дарим летом», а также подвижные игры, флешмобы и сюрпризы. Все подробности смотри далее. В Елабужском институте КФУ состоялся праздничный концерт «Мы дарим лето», посвященный Дню защиты детей. Юные гостей ждали подвижные игры, танцевальные флешмобы, сладкие сюрпризы, а также были подведены итоги учебного года в детском университете. В этом году у нас целый блок был посвящен знакомству с профессиями. В частности, мы говорили не о традиционных профессиях, а о профессиях будущего. Конечно же, это было детям очень интересно. Организаторы мероприятия подготовили интересную программу. Дети отгадывали загадки, учились играть в шахматы и прошли квест по станциям, выполняя задания на сплочении смекалку. Мне вот сегодня очень понравилось прыгать по ниточкам. Очки, катать, как хоккей, получилось. Детский университет возобновит свою работу сентября. Для маленьких студентов будут организованы интересные мастер-классы, практические занятия, интерактивные площадки. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. США является лидером по инвестициям в Россию. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме. Какие причины отмечают эксперты такого положения дел? Мы расскажем далее.